Компания Valve представила Steam Deck 15 июля 2021 года. Это портативный игровой компьютер, позволяющий играть во множество игр, которые есть на ПК. По мощности он схож с PlayStation 4, а по дизайну с Nintendo Switch, хотя на самом-то деле они даже не конкуренты. Начиная с того, что Switch забирает аудиторию гораздо шире и моложе, а Steam целит именно в гиков и фанатов игр. Тут все гораздо серьезнее. Но давайте вернемся в прошлое. Прежде чем выпустить Steam Deck, Valve в 2015 году анонсировали Steam Machine, он должен был стать конкурентом Xbox а и PlayStation. Но этого не случилось. За годы было продано меньше полумиллиона устройств. Причиной было минимальное количество игр, багнутая операционка и высокая цена. В апреле 2018 года Valve свернули этот проект. Но уже в июне 2019 года появляется на свет VR Valve Index. Он уже гораздо успешнее и пользуется большим спросом, хоть и не занял даже топ-3 рынка. По некоторой информации, за первый год было продано более 150 тысяч копий. Также на количество продаж повлияла публикация игры Half-Life Alyx была доступна только для VR. Фанаты радостно приняли игру и кинулись закупаться индексом. В итоге Valve оказались в кураже и наконец-то получили положительную реакцию от комьюнити от их офлайн девайсов. Возвращаясь к Steam Deck, его нельзя было купить в магазине. Был только предзаказ, который ждать переходилось полгода. Это дикий тайминг, но сегодня все изменилось. Пару часов назад была объявлена адекватная серийная продажа спустя год. Не думаю, что в СНГ его будет дешево забрать, но в Европе и США цена очень комфортная. 400 долларов за самый бюджетный вариант. У нас же эту цифру можно смело умножать почти на 2. К счастью, я знаком с Максимом Полетаевым с канала GapFollower, который любезно поделился консолью для этого ролика. Благодарочка от всей души. Да, просто слово Valve, но насколько это выглядит охуенно. Это уже второй девайс, который у меня в руках от этих ребят. Сначала у меня был Valve Index VR, а сейчас Valve Steam Deck. Если с индексом у них было название более-менее, то сейчас оно спорное. Когда я заикаюсь про этот девайс, все думают, что я приобрел вот это. Но нет, ребята, это Stream Deck. Да, разница только в одной букве, а настолько кардинально большая разница в продуктах. Сегодня я оценю, что это такое. Точнее, я уже оценил, я ночью играл, там, на улице даже играл. Я кайфанул. И сейчас я вам объясню, почему это произошло. А возможно, сегодня я разочаруюсь. Потому что будет большая нагрузка Будем убивать эту консоль Ребятки, в названии Steam Deck 9 букв Поэтому попрошу вас набрать 9000 лайков за 9 часов Погнали! Погнали смотреть, что это за махина И зачем она вообще существует Вот такая вот у нас получается история Выглядит громоздко И это по факту Она большая Но на самом деле вес маленький Играть, пользоваться... Рука не устает, все очень даже комфортно. Хотя у меня эта консоль всего один день, и, возможно, мой экспириенс еще неоднозначный. Давайте ее запускать. Нас встречает логотип Steam Deck. Нет, он нас не встретил, господи, ну ладно. Как вы можете заметить, тут есть CSGO, GTA 5, Rocket League. И это все не кликбейты, это еще начало. Все, что вы сейчас видите, уже игралось на этом Steam -теки. Сегодня мы протестируем несколько игр, посмотрим, какой будет FPS. Ну и понятное дело, наш самый большой акцент будет именно на CS:GO, потому что в CS:GO мы будем пытаться выигрывать и учиться, как правильно стрелять. Но перед тем, как запустить CS:GO, я хочу вам показать то, что это не просто консоль, как Nintendo Switch. Здесь есть своя операционка, и это Linux. Я нажимаю на Steam и спускаюсь до отключения. И перехожу на свечу десктоп и здесь открывается абсолютно другая консоль я только сегодня об этом узнал здесь можно пользоваться отдельным пока понятное дело мы будем заходить на youtube потому что а что еще делать обычному пользователю на steam Deck? И давайте включим любой ролик и вы увидите насколько это все быстро работает я перематываю часовой ролик перематываю еще раз и все очень быстро работает. 60 Гц. Здесь можно запустить CSGO, кстати. CSGO! И сразу над граф. Это просто легендарно. Кстати, мой конфиг я не скачивал. А здесь по клауду все загрузилось само. Просто прекрасно. Steam Cloud это чудо! Справа у нас это мышь, а слева это вперед, назад, налево и направо. Но я на самом деле пользуюсь вот этим джойстиком. Он как-то комфортнее. Как вы можете заметить, двигая консолью, я управляю. Камерой. Это все потому, что тут включен гироскоп, и он включен по умолчанию. Сказать, что это неудобно, я не скажу. А Стреляйте у нас на кнопке, как на плеэшке, это вот сюда. Давайте найдем то, что есть с прицелом. Это у нас АУК, и верхняя левая кнопка отвечает за прицел. То же самое и на авиках. А вот, кстати, вот видите, я не могу прицелиться в чело, но используя гироскоп, я навожусь и делаю аккуратный кил. Да, это непривычно видеть, я сижу за столом и смотрю просто вниз, но это все прекрасно, это очень интересно выглядит. А, давайте проверять, сколько здесь будет FPS. прежде чем я нажму, напишите в комментариях вашу ставку, а, сколько здесь будет FPS. Я думаю, средняк это 90, либо 85. 85, моя ставка, погнали. Мы уже видим картину в 120, 100. Кстати, учитывайте, что я сейчас записываю. У меня CSGO в оконном режиме, включен OBS на той консоли, где никто не ожидал, что такое будет происходить. Поэтому, я думаю, есть смысл провести такой же тест уже без съемки. Моя ставка... Моя ставка максимально сильно падает! 15 FPS в смоке. Так, средний FPS, погнали! 67%. 67, средний FPS. Я предлагаю проверить это еще раз без записи. Средний FPS без записи 94. Так, у нас сейчас будет ретейк. Ретейк в FPS 110. А -а -а. Блин, ну было близко, мне кажется. Ну, этого точно убью. Ой. Но... Слушайте, я бы с мышкой такой бой не сделал Слушайте, прекрасная история сыграть на ретейке Если поиграть подольше, мне кажется, свой прикол есть Вот именно на ретейке, именно на режимах собиршок То есть это не реклама Матчмейкинг я бы на этом бы устал бы играть А поиграть такие короткие раунды, for fun Ретейк, я думаю, очень даже... Ну, уже хорошо. Ну, ну, хорошо. Хорошо, хорошо. Ой, а ну, все, все, все. О, хорошо, о, думаешь, хорош, о, хорош. хорош да, дорогой. Ну-ка, ну-ка. Бхоп рустер CSGO B2. Прекрасная история. Просто прекрасная история. И сейчас начинается бхоп. Прыгать у нас на А. Uh, слушайте. Бэхоп забагованы. А, я предполагаю, что на стимтеке по бэхопить у нас не получится. Она, он просто ничего не делает. Я не могу бегать. Что-то не позволяет стимтеку работать, поэтому бэхоперы, к сожалению, не сегодня. Так, прыгаем. Ну что ж. Сюрф. Нет, нет, нет, нет, нет. Ребята. Ребята, Вы это видите? Вы это видите? Сюрфить можно в любое время, в любом месте. Да, это просто прекрасно. Сюрферы, поздравляю. А сейчас КЗ. И давайте посмотрим, насколько это реально. Так, и бегать у нас получается. Прыгать тоже. И, как я понимаю, это все, что нужно на КЗ. Поэтому при фаера могу сказать, что да, это возможно. Так, отлично. Да, вы сможете играть в КЗ. Сидя в туалете Я не смогу сегодня этот ролик без десматча на сэби И тут есть что-то интересное 100 FPS на 18 человек Это прекрасные цифры Либо Сэби-шок хороший, либо это консоль Сложно, сложно, сложно Да, первый килл у нас есть Как же хорошо пошло Нет. По FPS в других играх, кроме CSGO, да, мы заговорим о других играх. Господи, там все стабильно по FPS, 30-ку вы точно будете получать: КТ5, God of War, Cyberpunk и даже. Flight Simulator от Microsoft. Все это вы будете получать с комфортом. Ну, плюс-минус, да. Ладно, где-то помешек, где-то побольше, но она будет запускаться и она будет и работать плавно. Смотря на все это дело, ощущение нереальности. Вы только представите GTA 5 в 2013 году, который у тебя в кармане. Мы так говорили про San Andreas в свое время, сейчас про GTA V. Valve сделали очень большой скачок, который мы должны оценить по факту. Последнее открытие кейса на Steam Deck'е. Перед возвращением владельца. Могло а бы -а быть -а. красиво. Ваша реакция. Это охуенная штука. Просто охуенная штука. Покупайте. Покупайте. Не заплатили нам. Очень хотелось. Стоит ли это того? Да, я серьезно настроился на покупку этого девайса, но сделаю ее только в том случае, если подвернется случай забрать прямо в магазине. Дождаться доставку я не смогу, это не мое. Классная штука в самолете, в поездках, где нужно таймкилить. По сути, вы покупаете PlayStation 4, которая помещается в карман, и на нее можно поставить винду. Это же прекрасно. Спасибо, что побыл со мной, надеюсь, тебе понравился материал. Если так, то жду тебя на следующем ролике, он у тебя на экране. С тобой был я, Эрик Шоков, или же Шок, и... До следующего ролика. Пока.